Яблочный спас к нам в двери стучится, чтобы уют принести в каждый дом. Пускай все хорошее с вами случится, чтоб жизнь наполнялась только добром. Желаю семье вашей счастья большого и много погожих и солнечных дней, и настроения только цветного, чтобы жилось вам еще веселей. С яблочным спасом!